Всем привет! Я заметил, что вам понравилось видео о пяти самых маленьких телефонах с AliExpress. И оно набрало чуть более тысячи просмотров. И я сильно удивлен, сильно рад. Поэтому я решил продолжить снимать видео этого жанра. Но только теперь мы поговорим не о пяти, а о десяти маленьких телефонах с AliExpress. Поехали! Ах да, по вашим многочисленным просьбам сегодня все-таки оставлю ссылки на эти телефоны. А то в прошлом видео я не оставил, и вы обиделись на меня. Десятое место. бм 50 в прошлом видео у нас было несколько телефонов этой фирмы. Как вы видите, в этом видео без них не обошлось. Этот гаджет больше напоминает Bluetooth гарнитуру, чем телефон. Но все же у него есть небольшой экран размером чуть больше половины дюйма. Чтобы вы понимали, насколько этот телефон маленький. Вот. Он размером зажигалку. Батареи в 300 мегампер часов хватит на 2-3 часа разговора. В принципе, это нормально. Ну, а приобрести вы его можете за 950 рублей. Девятое место. Mafam Long CZT3. Этот телефон практически идентичен предыдущему, но есть некоторые заметные отличия. Разрешение экрана составляет 480 на 320 точек. Хоть и камеры в этом телефоне нет, но он каким-то образом способен воспроизводить видео в 360 пикселей. Вот это да. Здесь батарея значительно больше, чем в прошлом телефоне. Здесь аж целых 500 мегаампер часов, чего уходит на 6-7 часов разговора. Хм, неплохо. Также здесь есть Bluetooth, благодаря которому можно сопрягаться с своим основным смартфоном. Заряжать можно с помощью микро-USB-провода. Такая малышка вам обойдется в 1750 рублей. Восьмое место. Mafam BM70. В принципе, этот телефон по характеристикам не сильно-то и отличается от предыдущих. А только он может э, воспроизводить видео в качестве 480 пикселей. Да, в принципе, все. да, точно, да. Телефон можно приобрести за 1200 рублей. Седьмое место. AEOC M8. Вот и снова эта фирма в нашем топе. На этот раз они меня удивили очень необычным экземпляром. Расположение кнопок управления весьма необычное. Джойстик находится справа, а кнопки набора находятся слева. Весьма необычный дизайн, согласитесь. Также есть несколько дополнительных кнопок, а именно кнопка включения, выключения, кнопка принятия вызова, кнопка возврата и SOS. Дисплей здесь практически 1 дюйм, а остальные характеристики, как у предыдущих телефонов этого топа. Приобрести этот телефон можно всего лишь за 1000 рублей. Шестое место. IfK или IfKane E7. Этот телефон уже получше предыдущих, так как у него есть 3,5 мм миниджек, что для такого телефона неплохо. Также в нем присутствует слот для карты памяти до 8 гигабайт, что очень хорошо для использования этого телефона в качестве MP3-плеера. Цена телефона, в отличие от других звонилок этого топа, достаточно низкая, составляет всего лишь 900 рублей. Пятое место. Mafam Allcool. А вот теперь пошли более серьезные мини-флагманы. Телефон немного напоминает Samsung из-за физической кнопки Home посередине внизу телефона. Экран здесь уже сенсорный и, к сожалению, камера отсутствует. Поддерживает microSD-карту, до 16 гигабайт, батареи в 500 мегампер часов, вполне хватит на 6 часов непрерывной работы. Кстати, аккумулятор здесь уже не съемный. Такой телефон вам обойдется в 2500 рублей. Четвертое место. M-Pathy C-35D. Этот телефон меня зацепил своим прекрасным дизайном только посмотрите, какой он стильный. И это, в принципе, единственный критерий, который отличает его от других телефонов. Да, пожалуй, это все. Ну, еще можно сказать, что экран у него почти полтора дюйма, а приобрести его можно за 2000 рублей. Третье место. Аника А16. Я думаю, вы тоже подумали, что это какой-то очередной новый iPhone. Нет, конечно. Но на самом деле это не iPhone, а обычный маленький телефон с AliExpress. В прошлом видео у меня был похожий телефон. По характеристикам прошлый телефон был получше этого. По крайней мере в том был Android, чего нет у этого. Характеристики здесь такие же, как у телефона на пятом месте. Приобрести псевдо iphone можно почти... Да. Можно за почти 3000 рублей. Allcool V6. еще один псевдо iphone который немного лучше предыдущего. Экран здесь чуть больше, составляет полтора дюйма. Камеры по-прежнему нет. Разрешение экрана 3 240 на 320 точек. Но есть и минусы, а именно Bluetooth 2 и, версии 2.0, что очень достаточно низко. Купить его может, вы его можете за 3700 рублей. Ну и наконец, один из самых дорогих телефонов нашего топа. Один из самых необычных. Итак, представляю вам Anika S6. Телефон-мышка. Очень необычный подход китайцев к телефоностроению. Радую здесь на 1800 мегаампер, что достаточно много для такого маленького телефона. Диагональ экрана составляет 1,8 гюйма. Поддержка microSD карты памяти до 32 гигабайт. Bluetooth версии 4.0. Очень классный телефон. Производитель уверяет, что его можно использовать как телефон, так и как компьютерную мышь. Я просто поплопну. Приобрести вы его можете за 3,5 тысячи рублей. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить классные видео. Всем пока.